Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Владимир Тюняев и канал Техногон. У нас в гостях Александр Усанин. И мы продолжаем с вами тему об ответственности людей за свою жизнь, за жизнь страны и за жизнь всего мира. И как поменять мир? Ответим на вопрос, и ты нам в этом поможешь. Как изменить мир? И как изменить самого себя? Подписывайтесь на наш канал, и мы начинаем. Да. Добрый день всем! Ну давай, Саш, расскажи нам вот ты очень много ведешь лекций, рассказываешь, я слушал, и у меня откликается сердце на все, что ты говоришь. все таки как изменить мир? В ответ, может быть, будет такой необычный, есть интересная такая шутка-поговорка. Mm -hmm. да. Если бы я был Богом или если бы я был на месте Бога, Бог удивился бы тем преобразованием, которые я бы свершил если бы у меня были те же возможности, как у Бога. Но если бы у меня была и та же мудрость, как у Бога, я бы оставил все так, как есть. Все в этом мире уже идеально. Единственное, что нам нужно изменить, это свое отношение к этому миру нам не нужно не менять движение солнца или луны, или чередование зимы, весны, ну, лета, осени. Единственное, что нет. нужно изменить свое отношение к жизни. Потому да. что материальный мир — это образовательная система. Все религии на самом деле сходятся в одном, что мы бессмертные души. Материальный да. мир — это не наш дом. За пределами материального мира находится вечный духовный да, мир, да. в который мы должны вернуться, развив в себе хорошие качества. Все, что нам нам нужно сделать это, сосредоточиться на достижении конечной цели своей жизни. И чтобы жить по-человечески, нам нужно просто начать жить по-божески. По-божески это когда мы воспринимаем всех э, окружающих нас людей, живых существ, как частичек Всевышнего. И если мы понимаем, что все мы взаимосвязанные части единого организма, мы не будем причинять друг другу вреда. Нам нужно просто изменить отношение к... Э, к жизни и когда даже один человек изменяет отношение к жизни другие кто находится рядом с ним тоже оздоравливаются то есть самому нужно повысить свою успеваемость если мы начинаем вести правильный образ жизни праведный образ жизни Другие люди, которые тоже в глубине сердца хотят вести правильный образ жизни, но которые пока еще трусят. Очень сильно работает, особенно чем выше человек поднимается по служебной, карьерной, mm -hmm. социальной, ну, социальной да, лестнице, тем больше. Хороший пример он может показать окружающим может и должен, наверное Может показаться. и должен, я вот просто приведу пример Я знаю одного руководителя одной строительной компании Ну, довольно-таки известная компания в Москве Когда этот человек стал вести трезвый образ жизни Отказался от сигарет, стал вегетарианцем вот. Потом даже сыроедом. Долго продержался. Да, удивительно. До сих пор держится. И он каждые полгода проходит обследование в Кремлевской поликлинике, чтобы проконтролировать, все ли там в порядке. Отменное здоровье, рано встает. Перед тем, как приехать на работу, спортом занимается четверо детей. Активная жизненная позиция. Он три оплачиваемых рабочих, то есть дня к отпуску. Добавил тем, кто не курит. Ну, просто в компании. Тем, кто не курит, плюс три оплачиваемых Молодец. дня к отпуску. все И для кого-то это стало стимулом бросить курить. И когда один бросил курить, другой смотрит. Ничего себе, этот бросил курить. А мне что, слабо, что ли? И потом тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Знаете, как по принципу домино, вся компания уже не курит. И все знают, что шеф, ну там корпоративы, Новый год, он не употребляет спиртного, на него смотрит уже, понимаете? И многим, на самом деле, не хочется пить. Но знаете, вот такой имидж, ты что, больной что ли? Я не больной, я как э, шеф, понимаете? Да. А шеф человек успешный, здоровый. спортивный, здоровый. Да. Практически все его ну, как ближние помощники, там э, руководитель бухгалтерского отдела, заместители сейчас, вегетарианцы, не пьют, не курят. Их дети уже ведут здоровый стиль жизни. То есть один человек, подающий хороший пример, является опорой для того чтобы другие стали не стесняться ну, да, проявлять да, хорошие качества. Да. Мы с вами живем в удивительное время, когда люди не стесняются послать кого-то матом да. куда-нибудь подальше, нахамить, нагрубить, не стесняются курить или пить, показывать плохой пример. Но при этом они почему-то стесняются показывать хороший, хороший пример. Что мы можем изменить? Вот один такой интересный факт: я общался с некоторыми министрами. В Индии я знаю, что там что не министр, то шарма. Ну то есть шарма это приставка к фамилии, что означает, что он из брахманской семьи. Там представителю низшего сословия пробиться наверх, ну кастовая система, невозможно. Если ты родился там сапожником, сапожником умрешь. Там вот эти предрассудки. И жил был один такой парнишка. У него папа был разносчиком чая, чай на улице продавал. Он папе помогал там чай продавать. И он стал задуматься, что я могу изменить вообще? К лучшему я вижу, что несправедливость, плохо люди живут. И он, чтобы понять, что он может изменить, отправился на два года ну, по святым местам. И святые люди ему объяснили, что каждый человек – это частичка Всевышнего и обладает всеми потенциальными способностями, было бы желание. Мальчик вернулся к себе домой, посмотрел на этот грязный, заплеванный, завальный мусором город, и он решил хотя бы свой квартал сделать чистым. Да, чистым. И на контрасте с соседними улицами он стал вдохновлять вот как раз этих соседей тоже. Соседи видят пример, смотрите, вот у нас тут помойка. А вот здесь один мальчик превратил свой небольшой кусочек улицы, квартал в очень удивительное место. Малвань он пошла, и люди потом, когда он уже закончил там школу, какое-то учебное заведение, сделали его мэром города. И он город привел в порядок. И потом, лет через пять, его выбрали губернатором штата. Он стал губернатором штата Гуджарат. И он ввел полный сухой закон. На всем штате запрещено продажа спиртного. И это самый чистый штат в Индии. Там улицы моют машины. В то время как вся Индия просто это помойка. Люди там, где едят, там бросают. Он через телевидение, через волонтерские группы сделал штат чистым. Трезвый, чистый. И это стал самый богатый штат в Индии. Когда этот мальчик на очередных выборах предложил свою кандидатуру, Синдия его поддержала, и он стал главой э, Индии. Это история на рендре Моди. Это продавец чая, который сейчас управляет э, страной с населением почти полтора миллиарда. Да. Это оживило в том числе экономику. И люди оценили. Пришел к власти, бензин на 10 подешевел, зарплаты у людей бедных выросли за 3 года в 2 раза. Это то, что может один человек, разносчик чая, вопреки всем кастовым предрассудкам, он сейчас снискал уважение людей всех слоев. Поэтому что может изменить один человек? Все. Все, уважаемые друзья. На Яргоре мы с Александром выступали и говорили как раз о тех объединяющих началах, которые должны быть в основе соединения людей. И по ссылке вы можете посмотреть, там Александр очень хорошо подробно рассказал, как нужно и что нужно делать, чтобы объединиться и идти по пути развития и соединиться в гражданском обществе. Чтобы правильно развиваться, нужно восстановить здоровые ориентиры и да. ценности. Сейчас э, нам сбили прицел. Э, государства сейчас нацелены на экономическое развитие. И положение дел в государствах, э, и положение ну, каждого человека оценивается по экономическим показателям. Ну, да. То есть по потребительской корзине. Покупательской способности, как будто чем больше человек покупает, тем чем счаст... он да, счастливее, Он да, здоровее и типа счастливым а, становится. А, Но а, это <свят> ложное ориентирование, потому что конечно. не вещи делают человека счастливым, а его внутренний мир. И <свят> да. вот как раз нам нужно э, новую повестку широко распространять на всех уровнях, что прогресс человечества это не прогресс потребления, а прогресс человечности в людях. И у человечности есть четыре критерия, и эти критерии должен знать каждый это обретение каждым человеком полноты понимания жизни, полноты ответственности, полноты нравственности и раскрытия своих индивидуальных талантов в служении обществу. Что такое полнота жизни? Это когда мы четко знаем, кто мы такие, что мы делаем в материальном мире, в чем цель предназначения нашей жизни. И как в этом мире все устроено, как все должно функционировать. Если мы видим какие-то искажения, если мы видим, что что-то происходит неправильно, основываясь на полноте знаний, мы должны это корректировать, как раз опираясь на полноту ответственности. Полнота ответственности ⁇ это когда мы несем ответственность за положение дел во всех сферах жизни государства и планеты. Да. Если мы знаем, что где-то происходит несправедливость, мы тоже за это отвечаем. Разреши, я добавлю к твоим словам то, что, уважаемые друзья, вы по ссылке можете посмотреть наши книги, которые, ну, методические пособия, если правильно их называть, это «Коны» – это правила, которые мы приняли, по которым мы живем, и «Домострой современный» – это правила, как нужно обустроить дом, также есть полнота нравственности. Нравственность от слова «нравится». Есть разные виды удовольствий или наслаждений. Низший тип нравственности – это животные, когда мы сосредоточены на тех удовольствиях, которые мы ощущаем через тело. Это еда, секс, это все удовольствия, которые продаются за деньги. Есть другой тип наслаждений, которые за деньги не продаются, те, которые мы ощущаем душой. Дружба, любовь. Мы ни за какие деньги их не купим. И вот когда человек сосредоточен на отношениях с другими живыми существами, это более высокий уровень нравственности. Но высший тип нравственности, это когда мы восстанавливаем свои отношения со Всевышним. И тогда мы достигаем духовного просветления. Точно так же, как женщина может осознать, что такое быть женщиной, только в общении с мужчиной, Конечно. потому что без мужчины она не сможет даже забеременеть, стать матерью. Точно так же и достичь духовного просветления можно только во взаимоотношениях со Всевышним. Высокая нравственность, основа здоровья, это те же самые исследования, которые сейчас многие, уже многим известны. Уровень заболеваемости во время Второй мировой войны, в то время как на фронт, в холодные окопы посылали практически всех. Понимаете, там диабетиков, там гипертоников да, и так да. далее. Они питались очень скудно. Вообще там спали да. очень... Ну холодно, да, сырно вообще. Да. И при было. этом и ревматизм у них тут проходил и так да. далее. Почему? Потому что у них была мощная нравственная установка. Мы должны во что бы то ни стало победить. победить. Они уже не думали о себе. Они думали о тех, кто за их спиной стоит. И вот высокая нравственная настройка вообще излечивала все их там заболевания но что самое интересное даже по всей стране не было вот этих знаете, там гриппов вот этих ОЗ, Вируса, вирусов, да, вирусов, да, потому да, что не да, был, потому не, что, да, не не потому что вся страна напряглась для э, победы то есть высокая мотивация не ради себя ради блага других э, нас исцеляет но как только мы это начинаем точно. думать о себе, Понимаете, вот это и является грехом. Потому что грех это когда мы больше думаем эгоизм, о себе, чем о других. Да. И Иисус еще говорил: Убери грех и болезни уйдут. Конечно. Убери эгоизм, и уйдут болезни. Здоровое тело следствие здоровья. Здорового духа да. и здоровья души это да. правильно. Вот на этом, уважаемые друзья. Я благодарю тебя, Саша, что ты был у нас в гостях. Мы интересные темы и важные затронули. С вами был Владимир Тюняев и канал Техногон. Всего вам хорошего. До новых встреч. Обязательно мы еще с Александром будем встречаться и освещать темы, которые нас волнуют. Меня, тебя и вообще считаю, что тех думающих людей, кто хочет что-то сделать полезного и доброго для мира. В наших руках судьба человечества. Будущее зависит от нас. До свидания. До новых встреч.